Друзья, всем привет! Сегодня снова онлайн канал Easy трейдинг и его ведущий Григорий. Как всегда, нас приветствует стандартная заставка о том, что все действия на фондовом рынке зависят только от вас. Никакая подсказка опытного консультанта, опытного трейдера не должна влиять на принятие ваших индивидуальных решений. Это в том случае, если вы уже на уровне профессионального трейдера и у вас есть разработанный план инвестиций. Итак, сегодня мы поговорим о опционах. Это финансовый инструмент а, третьего уровня производной от а, бизнеса. и по большому счету он является как самостоятельной единицей для торговли, так и страхующий. Все подробности мы можем с вами обсуждать при личной консультации. Сейчас расскажу вкратце, как на простых примерах работать с опционами. Итак, друзья, базовые понятия. Есть опцион «Колл» и есть опцион Опцион call подразумевает, что от страйка, страйк это цена, на которую установлен опцион. Итак, опцион call подразумевает, что при а, увеличении цены базового актива опцион растет в цене, при уменьшении базового актива Опцион остается на стандартном, неком заданном уровне. Об этом мы поговорим чуть с вами попозже. Пут-опцион подразумевает все с точностью, да наоборот. Так как страховать свои сделки на фондовом рынке при помощи опционов? Да все очень просто. А, друзья, вот допустим идет у нас рынок вниз. И вы решили встать в короткую сделку. Кстати, если вы не знаете ничего о коротких сделках, я чуть позже выпущу об этом видео. Вы решили встать в короткую сделку, но уверенности в том, что цена пойдет дальше вниз у вас нету. Соответственно, в этот момент, когда вы произвели а, продажу, вам имеет смысл застраховать свою позицию колл-опционом. Чуть позже разберем подробности. Аналогичная ситуация происходит с восходящим движением, если вы хотите застраховать его от падения. Где можно посмотреть опционы? Самый официальный, самый полный сайт – по опционам это естественно московская а, биржа а, у себя в терминале вы можете а, просто есть разные терминалы и в разных терминалах все ищется по-разному удобнее ориентироваться по московской фондовой бирже в частности мы сегодня с вами рассмотрим контракт газпрома Смотрите, какая штука. К примеру, в понедельник... очистим, Поставим дневной э, график. К примеру, в понедельник вам захочется, друзья, купить «Газпром». Окей, не вопрос. Мы не знаем с вами, пойдет он вниз или вверх. Нам это неведомо. Но, допустим, по какой-то бешеной причине нас устраивает цена покупки в 227 рублей за акцию. Окей, мы выходим с вами на рынок в понедельник, покупаем за 227 рублей за акцию а, 10 лотов. И таким образом у нас получается с вами сумма... <coughs> Стоим ба. Папа, у нас получается с вами сумма а, 222 700 рублей. Я буду грубо говорить 22 700 рублей. Именно 10 лотов обратите на это внимание. А, Так, 22 700 рублей, 10 лотов. О чем я задумался? Я задумался о том, о чем мы с вами чуть позже поговорим. Это будет, наверное, интересно. Скорее всего, тут можно будет что-то поправить. Но до да, 22 тысячи рублей мы с вами ищем ближайшую цену опциона итак 22700 округляем AV вверх у нас получается 23000 хотя у нас есть 22750 вот пожалуй именно на этот опцион мы будем рассчитывать смотрим голубенький это call опционы, put опционы значит нас интересует пут опцион вот такой вот, заглядываем в спецификацию опциона. Смотрим. Обратите внимание, что на нашей бирже, я, наверное, повторюсь, что на нашей бирже опцион на фьючерсный контракт, никак не на акции. Поэтому я говорю, что это третья производная, хотя она и по факту третья. Итак, шаг цены, мы видим все штуки, которые нас волнуют, а волнуют нас вот эти штуки. Гарантийное обеспечение, значит максимум, а, максимальный размер гарантийного обеспечения 4154 рубля. А, следующий момент, когда мы торгуем опционом, у нас есть стакан сделок, в которых в котором в стакане сделка. Есть предложение на продажу и есть предложение на покупку. Так вот, та сумма, по которой вы приобретаете опцион, она у вас не списывается со счета, друзья. Обратите на это внимание. Эта сумма фиксируется <coughs> в сделке и относительно этого ценника начинает плавает цена опциона это надо понимать и брать в расчет теперь смотрим дальше вот мы купили с вами по 22 750 опцион а, тонкость обращайте внимание когда приобретаете контракты по опционам за датой его исполнения если вы еще плоховато ориентируетесь в рынке, приходите на личную консультацию, мы с вами все обсудим, но так я вам могу сказать четко, и это скажет вам любой а, трейдер, что есть такая статистика, в боковом движении рынок может находиться до, до 70% своего времени, и поэтому... А, длительность опциона нужно понимать когда и какую брать а, потому что просто опцион истечет и ваша страховка закончится тогда ее надо будет продлять так вот опцион по 22750 рублей сейчас стоит 715 рублей и он страхует ваши акции от падения тот лодка, о котором мы говорили раньше. О чем я задумался, друзья? Смотрите, какая штука. Здесь мы можем выбрать вместо опционов фьючерс. Добавить его сюда. Так, пересчитать. И у нас получается обратная картинка. Синтетический колл опцион. И что-то мне подсказывает, что... Если мы сейчас перейдем на срочный рынок, а на фьючерсы, Нет, неправильно мне подсказывает Моя чуйка, все, все логично Все, друзья мои, логично Чуйка моя неправильно мне подсказывает Все абсолютно верно Если мы с вами купили один пут опцион Друзья, смотрите какая штука Если акция падает ну, в ноль до да, сегодняшних уровней ваша страховка обеспечена. То есть в соответствии с теми пропорциями, с которыми падает акция, у вас же набирает стоимость пут-опцион. Если вы хотите просто-напросто застраховать так, чтобы получить прибыль, вы покупаете два пут-опциона. Ну, соответственно, вы тратите 1400 рублей. И вы получаете прекрасную страховку. Сайт думает. Сайт думает. Ава. И вы получаете прекрасную страховку своей сделки. Три... -рим. Если цена акции растет вверх, вы зарабатываете. Если цена акций падает, вы зарабатываете. Для вас плохо, если цена акций стоит на месте. Вы проигрываете деньги. Смотрите канал Easy Trading, Все будет еще интересней и еще полезней. Записывайтесь на личные консультации. Задавайте вопросы, все будет интересно. До встречи.